Давай! Всем привет! Вы снова на канале Клана Масика! Если ужин быстро нужен, тогда не убегай! Сегодня мы с вами будем готовить Курочку Давай! Раз, два, три! Сегодня мы с вами будем готовить Королевские шампиньоны с сыром и пюре для... Для, короче, для пюрешки, отрежешь. для пюрешки все очень просто. Мы берем, чистим картошечку, нарезаем ее поменьше, заливаем водичкой в кастрюльки и ставим все это на плиту. В общем, ставим. Дальше мы включаем духовку. Греться на 180-200 градусов достаточно. Перед тем мы замаринуем с вами грибочки. Маринуем мы их просто. Берем 2 столовые ложки сметаны, 3 чайных ложки горчицы, любой, и соевый соус, где-то столовую, одну-без столовой ложки. Все это разбалтываем и заливаем грибочки. Оставляем, пока не дойдет до них очередь. У меня уже они замариновались, очередь до них у меня уже дошла. Значит, что нам еще потребуется для наших... Грибочков, конечно, конечно же, конечно же, сыр, соль, Скрываем все, и здесь очень просто. Мы просто его нарезаем мелко кусками, либо можно натереть. Я его нарежу. я закончила резать. Теперь мы приступаем к чему, к чему, сейчас скажу. Берем грибы, берем плаку. Его нужно смазать маслом подсолнечным, чтобы все это не подгорело. Блин, я тоже забыла его взять. Так, в общем, мы берем, наливаем, быстренько, быстренько, быстренько. Теперь, значит, мы берем королевский наш шампиньон. И открываем ножку. Откладываем ее в сторонку. И расставляем наши шампиньончики. Красивенько. В ряд. Красавчиков наших. Теперь мы оставшийся соус. Не выбрасываем. Мы его подзаливаем. Так, эти горчицы нет. А можно взять сметану. А, и ее разбавить специями, сливками, молочком, чтобы она пожиже была. И либо просто в сливках со специями тоже будет очень-очень-очень вкусно. Так, теперь мы берем наши салугуни и начиняем грибочки. Я вам расскажу, что можно еще приготовить с сыром сулугуни. Значит, ножки мы никуда не выбрасываем, мы сейчас возьмем обычный сыр, быстренько его натрем на терочке и сверху посыпем. Все, готово. Теперь на это все отправляем в духовку минут на 20 А грибочки запекаются, грибочки варятся. Мы с вами можем приготовить салатик. С вами мы готовить будем салатик весенний, с редиской, с помидорчиками, огурчиками и... Я мою продукты. Теперь мы нарезаем ее колечками. Салат у нас постный. Режем один аккуратно, без мяса, чтобы было. Проверим на готовность. Твердое прикрутим, накрываем. В горшочке она прям пахнет петрушкой. О, весной пахнет. Весна. Пришла и оторвала голову нам чумачечка. Так заправим мы это все, наш салатик, а не это все, а именно салатик. Мы заправляем слегка соли, перчик и сметанка. Если вы диете, заправляйте масло. Перемешиваем. Топка деталь. салатик наш готов! Хотелось бы отметить, что если вы приготовите обычные шампиньоны по-королевски, они не обидятся. Главные ингредиенты этого блюда это сыр с и грибы шампиньоны любые. Второе, нет соевого соуса, горчицы заменяем все сметаной и специями, какие у вас есть в доме. И даже если у вас нет сметаны, но вдруг оказалось есть майонез, тоже сойдет. Та вот такие вот блинчики у нас с вами получились. Вот такой наш быстрый ужин Получился. потом... Ммм. вкусно! на. Погуляется. Ну, надо. Все говорить. Я. Ем. Вкусно капец.